Мысль. Мысли это фундамент всего, Мысли это мое «я», любая идея, любой проект, задача, вопрос и так далее рождены с помощью мыслей. Большинство не отслеживает свои мысли при общении друг с другом. Типа. мысли — это сундук возможностей. Очень важно — мысль правильная и не быть ведомым. Ведомым человека. Что такое мысль правильно, Наверное, позитивная. Позитивный настрой и мотивация. Бег никуда Три. Быстро пройдут дни, каждый второй крик и в жизнь. Я, честно, я хожу. так лето и лето. Многие в это верят. Но, Возможно, это и так, но.. Нет, никуда я. текст, узнавай, что это мои мысли, которые я когда-то записал, типа, и вот сейчас я их читаю. Забавно, но это факт, я могу передать чувства, эмоции с помощью мысли.